Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Французский супер Конде, карта Край вулканов, игрок Так, здесь не перепутать, а то Два одинаковых корабля Взводом, но по-моему это у нас получается Просто поц Вот чем любопытен этот бой Здесь у Конде Целых шесть достижений Сокрушительный удар, мне прям интересно Посмотреть, как это будет происходить ждет Канде Света. Ну, не торопятся там союзники. Крадется он потихоньку. Подводная лодка там. Ну, понятно, Канде под форсажем сюда быстро прилетел. Вот, ждет момент. Зал подставляет борт. Возможно, это первый сокрушительный удар сразу, да? Три залпа получается. Серия таких. Летит куча снарядов и... Вот. Первый сокрушительный удар. Четыре цитадели. Зал, наверное... Моргнуть не успел, бедняга. Не, по не повезло, как, как, как еще это назвать. А да? в самом начале боя вот так получить, на полный столб, на Канде еще и в свет не попал. Ну, с суперлинкором, конечно, такое не прокатит. Это только против крейзеров и ну эсминцев, естественно. Ну, представьте по эсминцу, такая куча фугасами, если... Ну, подводная лодка вот сейчас идет в подводном положении Не пойму, он в попал, что ли, или что. Так, ну, с Невским сейчас не получится Он потому что не бортом И надо канды здесь сваливать Потому что там сразу два линкора отстрелялись Ну В принципе, только-только краску поцарапали практически Вырубает Невский РЛС-ку на месте стоять. Опасно. Так, еще пять сокрушительных ударов осталось. Хотя всего 7 уничтоженных противников, да? Кого-то просто заковырял. Справа там почти половина команды скопилась. Три линкора, два крейсера, пять, пять из шести. Ой, 5, 5 из 12. Ну, 5 из 6 это то, что я сказал, половина команды, получается. Ни один снаряд в цель не попадает, ну. Да, потенциальных пока что противников. Поблизости нет, кого бы можно было сокрушительно в порт отправить. Вон там тоже вражеский канде. На дальней дистанции. Вот так бывает некоторые на линкорах. Соберутся в кучку там за островочками, и стоят весь бой. Ну что ж, вот еще одна возможность отправлена. Бронебойные снаряды. Блин, 63 тысячи прочности у вражеского канде. Ну, тем не менее. Не зевай, как говорится. Второй сокрушительный удар. Шикарный зал. был. Кучно, конечно, летят снаряды так прям... Так сказать, да, немного выкатился, сделал свое грязное дело, ушел, и никто по нему даже отстреляться не успел. Ну что, Невский третий. Пока что идет бортом, но видно, что доворачивает, если... Отвернет, не отвернет или его постигнет та же участь. Еще один, пожалуйста. Третий. Три да что ж, такие. На одном фланге три крейсера с окрушительным ударом. Казалось бы, у противника здесь должно было быть преимущество. Вон они там, еще и изменится как-то. Симакадзе, кто его засветил, не понимаю. Ну, Невский только если РЛС-кой, да, но Симакадзе уже в порт отправился после того, как Невский был уничтожен. Ну, не знаю, работал у него нет РЛС-ка. Я что-то не посмотрел, на какой дистанции он Канде был, но, по-моему, не работал. Как тогда умудряется сливаться эсминец в такой ситуации, когда ты вообще там... Без проблем должен отыгрывать спокойно, там, на средней дистанции от торпед, там, зачем подходить. Ну, тем более, когда ты знаешь, что, да, присутствует там корабль с рлс -кой. ну, следи за дистанцией. Не приближайся так близко, чтобы не попасть в засвет, тем более, когда здесь три линкора. Ну, уже, уже два. Ну, на тот момент было три. счет 3-4. Чем занимаются другие игроки в команде? Непонятно. Ну, тоже там пытается, что-то пиу-пью, да. Вон там на левом фланге союзные линкоры убегают там вдвоем. Ну, там ладно, там понятно, на левом фланге сейчас преимущество у противников. Плюс там, да, подводная лодка, два эсминца, линкором деваться некуда. А здесь на правом, что вон. Дави вперед! Ура! попадает Канде в засвет, ну, где-то и Скорее всего, слева, наверное, как раз пошел охотиться за линкорами. Ну, или слева, или прямо, ну, в общем. Притормозил, притормозил Чангму, ну, вовремя это понял Канде. Вот он и четвертый уничтоженный, как раз без сокрушительного удара. То есть, остается еще будет. Впереди три уничтоженных противника с сокрушительным ударом. Но ну, я обычно так не делаю. Не рассказываю про результаты. Ну, с одной стороны, там, на превьюшке к видео и так видно. Обычно там я с результатами боя картинку делаю. Ну, кто-то мог просто внимания не обратить, но... Думаю, ничего страшного. Тут главное посмотреть само это действие получается из этих трех сокрушительных ударов не знаю может может даже будет линкор ну хотя что удивительно у Канде еще помимо главного калибра есть торпедное вооружение вот по моему есть четвертый кандидат стоит Эдгар на месте приспокойненько настреливает тут выкатывается Канде дает Серию залпов и есть кракен, и еще один сокрушительный удар уже четвертый. Урон за 200 тысяч перевалил. Вот здесь поблизости как раз линкор есть. Сколько у Канде торпед на борт? Я даже не знаю. Ну, по одному торпедному аппарату. Ну, торпедные аппараты бывают разные. Разное количество труб. Ну, я думаю, сейчас скоро мы об этом узнаем Так, слева там эсминец Остался неудел Мусаси Не пробивает он Канде в лоб Ну, я думаю, мусаси у Канде какой калибр? Кстати, посмотреть Так, у Канде, ну, в принципе, 240 миллиметров Может, я думаю, он Мусаси пробить. Летели снаряды. Да, без проблем. Мусаси без цитаделек, правда, но. А, не, 9. 9 цитаделей сразу из Мусаси, господи. Просто порвал как тузик грелку. Мусаси тысяч каких-то снял у Канде. Вот такие вот они супер корабли. Прям страшно становится. Даже линкоры лопаются. Ну, опять же, не у каждого игрока в руках эти корабли способны, конечно, показывать такие результаты, да? <laughs> далеко не у каждого. Не в штатном режиме. Ну и что ж, остался еще один. Ну, возможно, это будет эсминец, не знаю, или подводная лодка, потому что, ну, поблизости линкор, он далеко. С такой дистанции цитадельки из линкора, я думаю, 240-м калибром не выбить. А без цитаделек сокрушительный удар навряд ли получится Сделать чисто белым уроном из линкора Вот, возможно, как раз, да, на фугасах Канде Полетела Куча снарядов Да, вот, пожалуйста Шестой сокрушительный удар Седьмой уничтоженный <связывающий> противник Ну что ж, остался здесь только Игрок на подводной лодке на фланге